Вчера долго думал, на что это похоже, ну, вкус, вкус это ягодной. А, виноград 1.1, то есть ну, это очень-очень спелый сладкий виноград, чем-то похоже на виноград, но такой вот а, на изабеллу, скорее всего. Вот. такая вот, она уже сама падает с веток, с куста вернее, Вот прям сама падает, видите какая да, громадная явина.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 Ну что, народ, идем собирать ежевику от слова ж. Такая вот ягода, похожа на ежа. Вот такой вот куст. Вот я взял такую вот мисочку железную, малированную вернее. Такие вот ягоды. Сейчас давайте мисочку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 Ну, скорее всего, очень не забыл на сорт винограда. И э, по сладости, прям виноград, но с колючками, скажем так, но это не колючки. Не знаю, почему так обозвали ежевикой. Видимо, потому что на ежа похожи ягода. Вчера смотрел в интернете, чем она полезна. Очень полезна для иммунитета.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 Вот и я все приезжал, приезжал, не попадал. Сейчас уже конец июля, вот и она вот уже созрела, очень сладкая, очень прикольная ягода. Вот такая вот она уже даже сама падает светок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 Такая вот ягода, очень прикольная. Там уже тучи, если видно, я думаю, всем не видно, дату, что уже тучи на небе, скоро, наверное, дождик пойдет. Такое вот небо красивое, да, тучах. Солнышко не видно почти. Давайте пока не пошел ливень, пособираем ягоды. Вчера очень много я пособирал. Зрелая которая ягода была, вот такая вот она. Не, ну правда, слаще даже, чем виноградная, Вот она сама прям падает. Сейчас даже попробую ее, все пальцы уже перемазал. Очень вкусная ягода. Это виноград, может виноград по-другому выглядит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 Не на шутку небо разбушевалось тучи давайте пособираем пока есть возможность потому что я нахожусь в воронежской области и здесь почти неделю шли ливни Тут такие нешуточные очень сильные дожди вот, хотя здесь южная южный климат как видите у меня здесь и виноград и ежавника и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 Сейчас э, конец июля, уже 29 июля, думаю еще неделька, если оц не победят. вот это уже, ой падает, она настолько спелая, что срывается сама светок, и осколко. вся такая крупная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 они сочные столько сока чтобы имели представление о чем я говорю один сок на да. ну что, народ будем пробовать ежевику так нам какую вот, по крупнее на виноград похоже реально прям виноград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 Два с половиной, наверное. Там, по, по-моему, 150 километров от Воронежа. Вот. То есть, как бы, пробовали вы такой в Москве, там, и в Воронеже. У вас, может, продают, там бабульки стоят. Вот. Но я думаю, навряд ли бабульки самые лучшие ягоды несут на рынок. Я, может, я ошибаюсь. Вот, спасибо вам, то, что посмотрели этот видос. Надеюсь, до конца вы его досмотрели. Опять же, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! uh